Я вас люблю за ваши никогда, за ваши необещанные встречи, за то, что не дрожащая рука не смеет обнимать меня за плечи, за вашу неулыбку на устах, за сдержанно, изысканную прозу, за нежность, незаметную в глазах, спокойно предвещающих угрозу. Я вас люблю за бешеный покой, за чувство укротившее свободу, за сон без сна, за мир что есть мечтой, в котором нет ни выхода, ни входа. За сладость удушающей тоски, что я навек останусь вам чужим, я вас люблю, я буду вас любить за все, что я от вас не заслужил.